Привет, друзья, добро пожаловать на канал Старый Лагерь. На возвратку можно найти много добрых жизнеодобряющих комментариев. Согласен, время от времени здесь происходят странные вещи. Творится бесовщина, за что ее и не любят. это не пугает. Но на самом деле, человек, который играет в эту игру, может захватить ее гораздо сильнее, чем человек, который побегал только в первой главе. Нашел болотный лагерь и услышал старое доброе Да с тобой спящий. Да, это же просто оригинальная фраза, скопированная из первой части игры. Она вообще никак не влияет на сюжет, от слова совсем. Поэтому некоторые комментарии выглядят так. Я не играл, но осуждаю. Поэтому вот вам аргументы посерьезнее. Они помогут вам испортить настроение любому поклоннику Возвратки. Просто скажите монологи Дагота, Плато Древних и 7 глава. Только здесь вы снова сможете убить спящего. Взять сложность в игре, в которой вы даже не сможете взять палку. «Невозможно». Вот это поворот! Или узнаете, что у Ксардоса, оказывается, был домашний питомец. Постой, человече. В общем, ничего особенного. Тут почти все адекватное. Согласен, чистая возвратка – малоиграбельная игра. Тут есть проблемки с балансом, мало информации по квестам, а иногда вас насильно заставляют выполнять задачи, которые вы не хотите сделать. Поэтому есть мод, который улучшает играбельность игры, и называется он «Альтернативный баланс». Без него вообще играть не рекомендую. Чтобы действительно понять, что же такое возвращение, нужно хотя бы уйти дальше второй главы, потому что там она и начинается. А начало это обычная ночь ворона. Давай ноги. Ну а чтобы понять, что это за игра, я расскажу вам пару примеров новых локаций новых квестов. Потому что побегать в первой главе и сделать выводы на этом, ну этого просто недостаточно. С чего же начинается возвращение? Да та же самая Ночь Ворона, тот же Харинис, те же квесты в порту, то же вступление в гильдию и тот же Яркиндар, где вам нужно убить Ворона. Но при этом он сбегает и вот отсюда-то и начинается возвращение, а точнее одна из его веток. С новой области Плато Древних пару слов об этом месте, пустыня, боссы и, морах, и часы беготни по локации, по карте на которой даже ничего не нарисовано, но это только на первый взгляд. Интересный лут, а также оно имеет продолжение. К счастью, мод постоянно совершенствуется, и есть такие вещи, как ускорение времени или очень быстрая муха, <связывая> которая прямо-таки ускоряет прохождение этой игры. <связывая> Здесь муха может так. Но что же такого нового возвращения, что может вызвать у вас отторжение или легкое покалывание в области спины? Есть новая локация рядом с башней Сардаса, где еще одна банда и босса Херон, которого вы сможете убить к началу третьей главы и выбить хороший артефакт для мага. Ну а в Долине Рудников есть восстановленная локация болот, которую курируют орки, и где из квестов нужно убить демона. Кроме того, есть город орков и их шахты, где не держат рабов. И демон, который живет в подвале, и кошмаре торков. Квесты в городе орков самые обычные, по типу Готики 3. Завою репутацию, чтобы поговорить с великим вождем, великим тралом. Та же аренка и простенькие квесты. Мне кажется, квесты в городе орков делали по Готике 3. И вообще многое перекочевало из других частей игры. То есть оно не придумано с нуля. Кроме того, восстановлено бывшее помещение жилья спящего. Но теперь здесь поселился босс, темный маг. Ну и топовый меч, который мы тут забыли из первой части игры. И другие локации, но суть не в этом. Как вы можете заметить, все локации это уже пристройка к тому, что уже было. Возвращение это не вытянутый сюжет. Это растянутый шеремот. То есть на Вороне бы все закончилось, но есть продолжение. В виде плато древних и кошмара Ворона. Где нам наглядно показывают, что из ворона сделал меч Когетбеллера, где и находится душа демона, которая-то и поглотила душу рудного Барона. В ночи ворона, паладина ты даже не гражданин, убивают темные маги, и на этом все больше нам ничего не рассказывают. Мы знаем только то, что темные странники подкупили Корнелюса. Но возвращение продолжает этот сюжет и приводит к нас к темному магу и Тузельду, который-то убил паладина. И это логично, потому что обычные темные маги не смогли бы этого сделать все таки Лотар 50-го левела. За убийство убийцы Лотара вы получаете много приятных плюшек. То есть, к чему это все говорю? Возвращение – это не отдельный сюжет. Это достроенное к тому, что есть. Расширение истории квестов «Ночи ворона». Поэтому говорить, что сюжет возвратки Васянства и кал нельзя. Его здесь просто нет. Нельзя плохо отзываться о том, чего нет. Все эти новые локации добавляют сотни часов геймплея. Что является и плюсом, и минусом дополнения. Как же это совместимо? Самая большая проблема возвращения в том, что основной сюжет развивается очень медленно. Пока вы сделаете там все квесты и сможете убить драконов, эта игра успеет вам надоесть. И все это из-за дополнительных побочных квестов. Ну а чаще всего задание это зачистить какую-то дополнительную локацию с кучей нежитей и боссом. Поэтому возвращение это мод гринделка, бесконечного фарма неписи и боссов. Очень жирных боссов, которых придется ковырять не одну минуту. Да, такой контент не для каждого. Бесконечные квесты, гильдиохотников, гильдии убийц и зачистка дополнительных локаций затягивает эту игру, и кому-то это скоро может надоесть. Возвратка быстро утомляет, но разок пройти ее можно. Нет. Возвращение не только расширяет игру в плане квестов, она также улучшает некоторые вещи, которые в ночи Ворона оказались мне странными. Например, вход в замок, где копались паладины, проходит по бревну, но как бы орки сами могли туда залезть. Поэтому логичнее всего выглядит проход скрытый под землей, о котором и не знают орки, и который приведет вас в подвалы замка. Да, ни в первой части игры, ни в ночи ворона, троп тьмы нет, но на мой взгляд это более интересный подход, так что возвратки еще одно очко. Ну а теперь к тому, чем действительно силен этот мод, а именно разнообразием геймплея, множеством классов и билдов, выбором уникального оружия разных механик. Здесь есть некромант, который можно играть через сумонов с личным демоном и архидемонами. Некромантом вас действительно боятся, а значит уважают. Ты же некромант, я прав? Прихвастень Белиара. Кроме того, есть дуалист, темный маг магний некромант, который ставит других темных магов на колени, согласен максимально странный класс. Игра за гуру или стража. Вот ради этого здесь и находится лагерь братца очевидцев, а не для какого-то рассказа нам о спящем. Рассказывать обо всех билдах это еще полчаса ролика, поэтому есть отдельное видео, где я рассказываю обо всех билдах в этой игре, Ссылки в описании. Пару слов о сложности этой игры. О, сейчас скажете вы, я заметил одну тенденцию, что очень много недовольных тем, как сделана сложность игры. Мол, я не могу убивать палкой толпу волков. Я хочу залетать в стаю Глорхов и разносить тут всех руками. Раньше же я убивал элитных орков палкой, а еще есть какая-то выносливость, которая еще и заканчивается. Не, ну это васянство и сломанный баланс. Для особых любителей тут нужно еще кушать и спать. Многие, в том числе и я, предпочитают одну сложность, под которую делается баланс. Возвратки такая сложность готическая, которая даже для опытных игроков, проходящих ночь ворона в 10 раз, может показаться сущим адом. Но этот мод довольно шаблонный в плане прокачки. Вы не можете в начале игры убить волка, но получив первую броню, начинаете крошить живность. Вы не можете сразу убить бандитов, но взяв 15 лево, ни с кем не дерясь и просто выполняя квесты, вы сможете это сделать. <смех> <смех> Это вам не ночь ворона, где вы можете убить палкой тролля. Это тот самый проработанный баланс, который ты сломали в возвращении. Здесь нужно постепенно качаться и знать, как играть в эту игру. И она вам отдастся. Только возвращение вы можете ощутить себя рудным бароном. Построить свой лагерь со своими рудокопами и добычей руды. Молодец, возвращение. И мотобы, естественно. Новые наглядные интерфейсы крафта и алхимии гораздо лучше оригинала. Вам не нужно больше отдельно собирать каждую травку, Ситляка сделали таким образом, каким он должен быть, и теперь он на автомате лутает все, что плохо лежит, и не прибито гвоздями. И в конечном итоге, заформя бесчисленное количество нежити, боссов, вы сможете пойти против драконов и уплыть на Ирдорад. Но это еще не конец, здесь есть седьмая глава, в которой происходят массовые замесы с орками и еще больше жести. Как и в любой другой игре, здесь есть недостатки. Можно придираться к мелочам, ждать от готики лора или какого-то невероятного сюжета, но это мод вообще не о сюжете. Сюжет здесь Ночь Ворона, который-то расширен множеством квестов Возвращения, и даст вам дополнительную сотню часов геймплея и возможность вернуться в то самое время, подышать ядовитым воздухом на болотах, вернуться в старую шахту и сгореть на очередной смерти. В общем, в этом моде много всего нового, и рассказывать о каждой вещи не имеет смысла. Лучше всего поставить эту игру самому и посмотреть что да как. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.